Здорово, землянин, поздравляю и враки. Меня зовут Сергей Рад, и сегодня новости о том, что курс биткоина упал. Что делать, куда бежать? Новостные ленты заявляют, что это произошло на фоне того, что денежно-кредитное управление Сингапура сообщило, ну, в очередной раз предупредило людей о том, что биткоин ничем не обеспечен, не является платежным средством, не имитируется никаким государством не регулируется, не подконтролен, и то, что это в основном спекулятивный инструмент. По сути, это то, что мы давно знали, и это не может вызвать падение курса биткоина. Кроме того, вполне понятное правило трейдера, правило инвестора, по сути, на любом рынке, когда нужно покупать на слухах, а продавать на новостях. То есть ты покупаешь, когда прошел слух, что будет то-то, то-то, курс начинает расти, ты покупаешь. А когда новость уже вышла и курс поднялся, тогда ты продаешь. По сути, вот это заявление Сингапура является слухом. Это не значит, что нужно продавать биткоин нужно выходить из него. Здесь появляется такая ситуация, когда... Всем нам известные хомячки, которых стригут, ну это биржевой термин, есть хомяки, то есть это новички на рынке, которые приходят сюда и при малейшей шаткости рынка начинают выходить из инструмента, начинают фиксировать убытки и так далее. Так вот, вот эти хомячки как раз раскачивают лодку и сейчас начинается вот эта катавасия. Что на самом деле происходит? На самом деле мы видим, что капитализация биткоина немножко уменьшилось, но это в принципе связано с тем, что курс его упал. Мы видим, что доминанта биткоина уменьшилась и видим, что биткоин кэш начал расти, то есть он уже превысил отметку 3000 долларов, то есть он вырос примерно на 40%, продолжает расти. Биткоин упал, то есть если он недавно пробил отметку 20 тысяч долларов, сейчас он упал до 16 670, и вот я пока начал видео записывать, уже был 16500, возможно, сейчас, когда ты смотришь это видео, курс еще меньше. На самом деле, что происходит? Есть очень серьезные игроки, которые сидят в биткоин кэш. Это люди, которые купили в свое время битки по 2000 долларов, да, и сейчас, в принципе, сделав там X8, да, или X7, они могут продавать его за 17 тысяч долларов и продолжать пампить биткоин кэш. То есть, по сути, выставляются ордера на покупку биткоин кэш, создается искусственный спрос на эту валюту и происходит перераспределение, то есть, деньги из битка, доллара перетекают в биткоин кэш. То есть, рынок не рушится, просто происходит перераспределение денег. По сути, все сводится к тому, что у нас хотят вытащить биток, потому что это самая ликвидная в итоге валюта. А если даже курс упадет, хорошо, мы купим на падение. Потому что те люди, которые сидят в битке, они что делают? Когда курс растет, они сидят в битке, когда курс падает, они покупают биток. Поэтому... Что нам делать? Для тех, кто трейдит, да, или тех, кто заходит в этот рынок и уже зашел в биток, по сути, не делать ничего. Нужно сидеть в битке. Кто занимается майнингом, например, как мы, сейчас мы майним биткоин, скоро у нас будет мультивалютный майнинг, пока мы не имеем возможности на асиках майнить другую валюту, но скоро такая возможность появится. Но для других майнеров, по сути, есть краткосрочные цели, есть долгосрочные цели. То есть сейчас в краткосроке можно, в принципе, майнить биткоин кэш. Но те, кто смотрит дальше, те, кто оценивает ситуацию, просто продолжают майнить и майнить и майнить биток. То есть, по сути, сидеть в том же самом битке. И такие ситуации уже были. И если вспомнить там 2011 год, когда курс биткоина поднялся там с доллара до 30, а потом упал опять до полутора. Хомяки начали сливать биткоин, да, и, соответственно, произошел еще больше обвал рынка. Просто те люди, которые хотели взять битки, они взяли его по меньшей стоимости. Сейчас, в принципе, похожая ситуация. Курс дошел до 20, но не так сильно он свалился. Даже если он упадет до десятки, но ну, купишь ты за десятку еще себе битков. Летом, точнее весной, была ситуация похожая, когда с половиной тысяч он упал до... 1300, потом э, осенью с 8000 упал до 6000, короче, это все нормально, волатильность. В итоге биток в долгосрочной перспективе все равно вырастет. И для тех, кто говорит о том, что это мыльный пузырь, да, я в принципе в какой-то мере согласен, что это мыльный пузырь, но мыльный пузырь, который сдувается и надувается, он не лопается. И когда люди говорят о том, что биткоин ничем не обеспечен, есть противопоставление, что биткоин обеспечен доверием людей, люди доверяют этой валюте, поэтому инвестируют. А я немножко не согласен в плане того, что сейчас пока доверия нет, это скорее спекулятивный инструмент, и сейчас пока люди работают на ажиотаже. Но постепенно ажиотаж будет заменяться доверием, и биткоин будет и будет укрепляться. Так что краткосрочное падение нам не страшно, наоборот, хороший Человек, который занимается инвестициями, хороший трейдер, хороший инвестор, или просто человек, который хорошо соображает, он понимает, что можно зарабатывать как на росте рынка, так и на падении. Надеюсь, у тебя все получится. Желаю тебе добришка, баблишка и крепкой шишки. Но ну, коли ты находишься в ракете, пристегивайся давай и полетели.